Вы когда-нибудь задумывались, если кто-то испытывает к вам влечение, а вы даже не осознаете этого? Иногда бывает трудно сказать, если только кто-то не проявит очевидного интереса, потому что влечение обычно появляется первым на микроуровне. Важно сначала расшифровать, является ли человек, может быть просто очень эффективным коммуникатором, с высоким социальным IQ, кто искусен в том, чтобы заставить людей чувствовать, что их видят и слышат с их внимательностью. С другой стороны, люди, которых вы привлекаете, могут посылать смешанные сигналы, особенно если кто-то встревожен рядом с кем-то, кому они испытывают влечение. Итак, для всех этих знаков, пожалуйста, используйте свою интуицию, чтобы расшифровать подсказки. Отказ от ответственности – это видео предназначено для образовательных целей и основывается на личных мнениях. Это видео не является заменой профессиональной консультации, но для общего руководства. Мы советуем вам всегда прислушиваться к своей интуиции и всегда делайте то, что правильно для вас. Давайте начнем. Номер один – зеркальное отражение поведения. По словам клинического психолога Холи Шиф, зеркальное отражение – это когда кто-то подсознательно пытается, чтобы сблизиться с вами, подстраиваясь под ваше поведение. Если вы заметите кого-то, делает то же самое выражение лица, когда вы, помещая свое тело в аналогичную позу или даже соответствие вашим энергетическим уровням, они могут честь ваше присутствие достаточно привлекательным выражать свои интересы посредством этого невербального утверждения. Обратите внимание, что большинство людей вряд ли чтобы сознательно поймать себя на этом. Но если ты начнешь замечать свою пару, соответствует вашей позе стоя и манерам речи, это отличный признак привлекательности. Это также причина, по которой пара, как правило, начинает искать и ведет себя также через некоторое время. Номер два. Физический флирт. Люди, для которых физическое прикосновение является языком любви, может добавить немного физического флирта, чтобы показать свой интерес к вам, например, продолжительное объятие, похлопывание по руке или плечу, случайно задев вашу руку, прикосновение к средней и нижней части спины. Обратите внимание на то, кажутся ли они общительными со всеми с их физическим прикосновением, или если они особенно внимательны только к вам в таком виде. Некоторые люди могут использовать физическое прикосновение в качестве метода установления связи, чтобы помочь себе и другим чувствовать себя более комфортно в их присутствии. Так что вполне возможно, что они будут нервничать из-за такого поведения по отношению к кому-то, кому они испытывают влечение. Номер три – выравнивание пупка. Маргарет Стоун, лицензированный психотерапевт и тренер по свиданиям, утверждает, что выравнивание одного пупка с другим – это признак привлекательности, доверия и безопасности. Что-то, что тоже делается подсознательно. Пары, которые склонны смотреть друг на друга, даже один в больших группах, делают это, чтобы чувствовать себя в социальной безопасности на подсознательном уровне. Точно так же, когда кого-то влечет к вам, их тело даст подсказки, что они хотели бы стать ближе к вам физически или эмоционально, указывая прямо на вас. Или когда кто-то участвует в разговоре, их ноги могут указывать по отношению к человеку, с которым они разговаривают, что их интересует. Номер 4. Открытый язык тела. В исследовании 2016 года, посвященном важности и влиянию языка тела на скоростных свиданиях, исследователи обнаружили, что участники, которые демонстрировали открытое невербальное поведение, считались как доминирующей и привлекательной по сравнению с теми, кто демонстрировал сократительные сигналы. Хотя сейчас это считается научно доказанным, этот открытый язык тела, как будто ты скрещиваешь руки, занимая место и стоя с прямой осанкой, может заставить вас казаться более привлекательной, также верно, что те, кого ты привлекаешь, также будут казаться более открытыми в языке своего тела. Если они держат свои тело уязвимыми и в приветственной позе, они чувствуют себя комфортно и безопасно рядом с вами. С другой стороны, если они кажутся закрытыми своим телом, возможно, это их способ невербально попросить немного пространства. Номер пять. Вспышка бровей. Это может быть трудно заметить, но если вы все-таки поймаете его, прими это как хороший знак. Вспышка брови или приподнятие брови считается микроэкспрессией. Это означает, что он появляется только на лице человека на долю секунды. Микровыражения являются наиболее красноречивыми признаками о чьих-то истинных эмоциях, даже когда их слова или сознательные действия говорят об обратном. Быстрое поднятие бровей, особенно когда кто-то впервые видит, как вы идете к нему навстречу, например, могли бы выражать свое неподдельное волнение, что вы прибыли. Сравните это с прищуренными глазами, с опущенными вниз бровями, когда кто-то недоволен тобой. Незнакомцы, которые находят вас привлекательной, проходя мимо вас, могут быстро вскинуть брови в качестве едва заметного знака удивления или восторга от того, что они видят. Но обратите внимание, что приподнятая бровь остается приподнятой, может быть, меньше привлекательности и больше удивления или шока. Номер 6. Голос меняется. Ты когда-нибудь замечал голос своего лучшего друга, внезапно становясь выше или глубже находясь в компании влюбленных? Что же, не судите их за это. Потому что вполне вероятно, что вы бессознательно делаете то же самое в присутствии кого-то, кому вы тоже испытываете влечение. Исследование, проведенное в 2014 году, показало, что люди разговаривают с кем-то, кого они находят привлекательным, склонны менять тон, силу и высоту их голоса при этом. Согласно исследованию, это возможно даже для тех, кто подслушивает разговоры между двумя людьми, которых влечет друг к другу, чтобы сказать, что происходит химия. Обратите внимание на то, как кто-то звучит при разговоре с членом семьи или другом по сравнению с тем, когда они разговаривают с вами. Они могут казаться более внимательными в своем стиле речи и желании подчеркнуть свои лучшие качества через их голос. Например, если они хотели бы, чтобы вы верить, что они мужские, они могли бы усилить свой голос. И если они хотят, чтобы ты думал, что они милые, они могли бы смягчить свой голос. Номер 7. Наклоненный внутрь Джек Шафер, доктор философии утверждает, что по мере усиления взаимопонимания между двумя людьми, наклон внутрь также может увеличиться. Это происходит постепенно и часто включает в себя признаки выравнивания пупка и открытого языка тела. Это может быть легче сказать, когда участвуешь в беседе один на один, а не в группе. Лучший план действий — это сначала заметить, если кто-то часто смотрит вам в глаза. И если ты ответишь взаимностью, они начинают поворачивать свое тело к вам и неизбежно склоняясь, особенно если они сидят. Воспринимайте это как положительный признак того, что они заинтересованы или привлекают к тебе. С другой стороны, те, кто не интересуется рассматриваемой темой или кажутся до смешного безразличными за твою невероятно красивую внешность и обаяние, вместо этого они могли бы откинуться назад и держаться на расстоянии. И номер восемь – рассеянное поведение. Может быть, вы замечаете, что ваша влюбленность кажется более рассеянной на индивидуальных учебных занятиях с вами, чем в групповой обстановке. Или, возможно, вы заметили, что знакомый, которого вы только что встретили, кажется, они совершенно не осознают своего окружения во время разговора с вами. Возможно даже, что незнакомые люди, те, кто проходит мимо вас, отвлекаются и сделайте двойной дубль, когда будете проходить мимо чье то влечение к вам, будь то платоническое или романтическое, может быть очевидным в их подсознательно сосредоточенном на вас внимании, в то время как кажущееся рассеянным из их предыдущего фокуса внимания. Так что до тех пор, пока вы там не создаете пробки на дорогах или заставляете людей спотыкаться из-за проверки резины, чтобы еще раз взглянуть на тебя, продолжайте оставаться самим собой, соблазнительно привлекательным. Заметили ли вы какие-либо из этих признаков? Дайте нам знать в комментариях ниже и поделитесь этим видео с другими, кому оно может понравиться. Как всегда, использованные ссылки и исследования перечислены в описании ниже. Обязательно ознакомьтесь с нашим каналом на YouTube до следующего раза, Немиркины. Береги себя и суперспасибо, что посмотрели!